Добрый вечер, на марафоне шестом вы говорили о вашем магните, к которому подключите постепенно всех учеников, что сначала учеников седьмой ступени, а потом остальных. В комментариях вижу, что участники ИРТЕ пишут о магниты, поняла, что они тоже уже подключены, а остальные ученики могут надеяться в ближайшем будущем быть подключенными. Да, заходите в ИРТЕ, становитесь участниками, присутствуйте на следующем заседании ИРТЕ на следующей неделе, и я вас подключу к магниту онлайн.